Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты «Ватор-7.2» и пробитие чека возврата. Для пробития чека возврата на кассовом аппарате «Ватор-7.2» выбираем возврат, вводим номер чека, либо выбираем чек из списка, выбираем товар, нажимаем к возврату, выбираем тип возврата